Ценкле был человеком, большей частью, живущим легко. Его недостатки не вредили никому, кроме него самого. Он был благороден, незамедлительно дружелюбен, редко скучал. Он много путешествовал, много читал, но рассказывал о своих путешествиях и о чтении, только когда это требовалось. Кроме того, он был огромен ростом, хорошо сложен, его лицо было благородно и одухотворенно, Почти всегда слишком серьезно, но улыбка исполнена пленительной грацией. Я забыл упомянуть о важной особенности. Сен-Кле был внимателен ко всем женщинам и ценил беседу с ними больше, чем мужскую. Был ли он влюблен? Трудно было это решить. Просто если этот холодный внешне человек любил красота графини Матильды де Корси, должна была быть объектом его предпочтения. Деревенский дом принадлежал мадам де Корси, а этот человек был Сен-Кле. Женщина в плаще сопровождала его до ворот. Она стояла с непокрытой головой, чтобы долго видеть его, пока он спускался по тропинке, которая не сходила вдоль стены парка. Сен-Кле остановился, кинул вокруг себя быстрый взгляд, и рука сделала прощальный знак женщине. Ясная ночь позволяла разглядеть ее бледную фигуру, теперь неподвижно застывшую на том самом месте. Он сделал несколько шагов, приблизился к ней и нежно взял за руки. Он хотел попросить разрешения вернуться, хотел сказать ей еще сотни вещей. Их беседа продолжалась в течение десяти минут, когда послышался голос крестьянина, который вышел для работы в поле. Был дан последний поцелуй, надо было возвращаться, ворота закрылись, сен прыгнул и оказался на краю тропинки.